Времени суток с вами Катамхали Немецкий линкор 10 уровня Карта... Так, забыл, сейчас посмотрю Карта Раскол Игрок 19, Александр 93 Первый зал летит в молоко Не получается попасть в Петропавловск Но дистанция это в принципе ну, Не убойная, конечно, 15 километров Это такая, да Средняя но, тем более Петропавловск не так-то просто пробить. Ну, еще для начала надо еще попасть. По цели. В левый фланг как-то союзники бросили. Здесь был еще один линкор и крейсер, но ну, они решили, что на другом фланге будут, наверное, нужнее. Поэтому оба отсюда ушли. Но зато сюда идет Изюм. Противника. Третий зал. Ну что ж, когда счетчик <смех> урона откроется уже. Есть попадание. 6500 урона почти нанесено. Следующий зал по Советскому Союзу. Пока что предпочитает игрок играть на дальней дистанции. Поднял корректировщика. Дальность он там почти 25 километров. когда играю на немецких линкорах, заточенных ПМК, а немецкие я все прокачиваю в ПМК. Обычно я стараюсь побыстрее выходить на ближнюю дистанцию. Тем более карта такая как раз этому способствует. Много островов, где можно поджаться куда-то так сказать, дистанцию сократить до минимума, дабы там Помимо ГК, еще и ПМК настреливал. стреливала. Ну, вот как раз там по центру есть два желающих. Сразу два линкора вражеские зашли на точку Б. Вот туда, наверное, и отправляется наш сегодняшний персонаж. Как раз встречать неаккуратных противников. Я не пойму, что вот там делает подводная лодка на точке А? Почему точка не захватывается? А, ну, возможно, да, он там попал под, под атаку, так сказать, пришлось уйти под воду. Вот сейчас всплыл, захват пошел. Мешает там ему это делать, наверное, как раз Нептун. Разменялись счет Один-один. В союзной команде погибает Гинденбург во вражеские Наполе. Две десятки. По правому флангу, я смотрю, там союзники идут вперед. Ну что, вот. Что может быть интереснее, чем вот такая вот битва на коротке двух линкоров? Жалко только, что, что уже у противника всего 30 тысяч единиц прочности. Тут может все одним залпом закончиться. Так и получается. Одна цитаделька. Врага Спасибо, ну, здесь Это есть точно. еще Советский Союз, но у него тоже прочности уже осталось всего 20 с небольшим. Наверное, сейчас еще один залп, еще один уничтоженный будет. Идет прям бортом. Ну, залп неудачный. Может, немножечко надо было повыше брать, потому что Советский Союз влево довернул. Получается, получился такой угол, что снаряды некоторые просто не долетели. Но зато ПМК делает свое дело. Опять, мне кажется, низковато берет. Ну да. Надо было выше, вот в такой ситуации, повыше и по надстройкам, чтобы снаряды попали. То что, ну, бронепоезд там, да, или вот борт под таким углом пробить, я думаю, не особо получится. Ну, если только там в корму куда-нибудь. Скрывается вражеский линкор. Остается у него всего 877 единиц прочности. вражеский эсминец Камикадзе? Что он делает? Вот непонятно. По-моему, надо его быстренько за это наказывать. Из-за света уйти он не сможет. Ближайшие несколько секунд. А ПМК свое торпеды дело сделает. Торпед Все равно мимо пойду. Торпеды слева по борту. Надо было раньше, раньше притормаживать. Там и так было видно, что торпеда не попадает. за кормой. Была возможность все-таки добить. А теперь ПМК не стреляет, но тут Петропавловск решил пойти вперед. И все-таки добить Ютландо. Ну, хотя, там, если на миникарту сейчас посмотреть, Петропавловску, если что, может угрожать. Ну, Нептун, если, да, Нептун, вот, который сидит там в дымах. Ну, для Петропавловска это семечки. Но тут еще и Преус он поможет. Так, есть зал. 30 Адельки, 30 тысяч урона. Нептун был наказан. Ну что там Петропавловск никак не доберет. Эсминца. Корпеды Есть. Счет 3-5. Есть возможность сделать хороший залп. Дистанция меньше 17 километров, но Фридрих подставляет борт. И... Да, шесть с половиной такой мы уже сегодня видели Шесть Не очень удачно Так, ну что, ПМК никак не хочет работать Пошли, Ах, сделал я такую паузу Думал, сейчас будет Хороший прилет, но нет шесть штук сквозняков. По-моему, надо было уже давно потихоньку разворачиваться и идти туда навстречу противника. Вот начало наконец-то ПМК пошли к работу. Сразу, сразу пожар! Еще 5 ,5 тысяч из Фридриха получилось выбить. Тут опять ЗАО бортом вылазит. Но ну, сразу же разворачивается. В принципе, на ЗАО никто и внимания-то не обращает. Есть второй пожар. Игрок уже зарабатывает поддержку, хотя урона, в принципе, не так-то и много. Да, около 120 тысяч всего. Там есть еще один желающий попасть под эту <смех> жесткую ПМК-ауру. Петропавловск приближается. Опять Зао танкует сквозняками, два-три сквозняка. Противники не в курсе, что здесь фуловый немецкий линкорах поджидает за углом, да? Летят, летят вперед. Надо приберечь, по-моему, зал для Петропавловска, а шлифоны так будет уничтожен из ПМК. Но ну, нет, все-таки решает сделать по нему залп с главного калибра Бреусом. Ну, зря. Сейчас под Петропавловскую как раз и форт надо было стрелять. Ну, хочет. Хочет игрок добить шлифа, делает по нему залп из одной башни, добивает. <laughs> Причем добивает все равно из ПМК. Не знаю, снаряды, может, вообще даже не долетели. Ну, Петропавловск, я думаю, здесь обречен. Какие у него могут быть шансы? Только если дать задние и успеть откатиться за остров. Неполадки устранены. А Петропавловск из главного калибра, конечно, урон нанести проблематично. Там может не танкует, как Москва носом, но в принципе может себе позволить тоже такое вот положение. Счет пока что равный. 5-5, но по очкам команда противника впереди, там, да, на, на сотню. Ну, благодаря тому, что они удерживают две точки под контролем. Да что же делать? Тропавловск там был задом за остров сдавать. Вот, наконец, уходит из-за света. Там еще один союзный линкор приближается Да, один, два, там еще вон крейсер Все, зажимает Петропавловска Некоему ну, тут деваться Вражеские силы так рассредоточены По карте, один там, другой там Все в разных концах Здесь получается у союзной команды Большее преимущество, потому что они как бы Да, сосредоточены В центре все Ну, единственное, вон эсминец Только там чуть подальше, но у него там свои дела Что, красиво тут выкатился так вражеский линкор, надо его за это наказывать. Но, ну нормально, 17 800 белый урон из немецкого линкора, так в таких количествах это нормально. Тадельку там выйти, конечно, проблематично, не бывает. Но... Причем он так и продолжает стоять на месте, еще немножечко назад сдал, скажет. А то что-то тебе было неудобно. Дай-ка я немного откачусь еще. Но на этот раз поменьше, но почти 15 тысяч урона. Неужели его второй зал тоже ничему не научит? Что не надо ходить с бортами. Здесь сейчас справа. Кто там на карте? Я смотрю, изюм. Сейчас изюм должен справа показаться. Я вот не помню, сколько у него интересной прочности. Преос он его ожидает. Довернул, дабы борт убрать. Мне кажется, орудие сейчас надо разворачивать на, на левый борт и поворачивать направо. Как раз и ромбом встречать изюма. Игрок принимает другое решение. Может, хочет, в принципе, налево между островами, потом сразу выйти на атаку на ЗАО. Ну, там, конечно, опасно. Нельзя забывать, что у Заву еще может и торпед накидать по самое там. Не хочу. Ну что, где там Изюм? Удалось точку Б захватить. Сейчас и точку А там вроде. Союзный линкор приближается. А вот и изюм. Ну что? Ах, и ни одной цитадельки вот бывает и так. Ну, этого хватило, чтобы заработать основной калибр. ПМК сразу поджигает противника. Ну что, успеет еще один зал дать? Нет? Нет, все, все, внимание теперь на зал. Конечно, опасно здесь мало того, что ЗАО мог торпеды отправить, еще и подводная лодка. А гидроакустики нету. Все снаряды закончились. Ну вот, атаки ЗАО удается без проблем уйти. ЗАУ без главного калибра. Да, неудачно. Здесь надо было добирать, конечно, противника, но Никуда не денешься, да, когда противник маневрирует то вправо, то влево. Иногда бывает. И с короткой дистанции промахиваешься. Два пожара. Аварийка на КД. Ну, запас прочности, в принципе, позволяет еще немного потерпеть там больше 40 тысяч. Да, но ничто не мешает Зау развернуться и со второго борта кинуть. Здесь подводная лодка с полным запасом прочности, вообще не прячется, идет на поверхности Отправляет торпеды, раз, два, три, но по-моему это было слишком близко, они не успеют, не успевают взвестись, поэтому не наносится никакого урона За уничтожен и остается только подводная лодка команде противника одну торпеду да если бы вторая попала это было бы фатально конечно да ну и тут уже у подводной лодки думаю нечего ей здесь делать чтобы как-то изменить тут две базы захвачены у противника остается только одна в общем всем спасибо за внимание не забываем